Прежде всего я хочу поприветствовать и всех наших гостей, которые собрались здесь в Петербурге, в городе Пушкина, и в наших собеседников в Каире. All, like here, uh, in in я надеюсь, что не очень нарушил ход вашей дискуссии. Мне действительно хотелось с вами поближе познакомиться и сказать несколько слов по той теме, важнейшей теме, которую вы сегодня обсуждали. Really like issue, Прежде всего хочу сказать, что страны Большой Восьмерки практически на каждой своей встрече обсуждают проблемы образования. First of all, I'd like to point out that the G8 countries, practically at all its meetings, discuss the issue of education. And you probably talked about how important education is in the world today существенным фактором прогресса в мире и не просто прогресса в широком смысле этого слова, но оно стало важнейшим фактором достижения экономического успеха и обеспечения темпов экономического роста.. Конечно, наиболее остро эти вопросы стоят в странах с развивающейся экономикой. Course, acute, uh, И uh, страны Большой Восьмерки выступили с рядом инициатив по оказанию помощи в сфере образования развивающихся стран. Среди них такие вопросы, как обеспечение нужного образования для девочек в некоторых странах, где есть проблемы с этим. Uh, С тем, чтобы женщины, молодые женщины, девушки могли чувствовать себя полноценными членами общества. Другая инициатива, вы тоже, наверняка, знаете о ней, программа образования для всех. Должен сказать, что, и должен сказать честно, к сожалению, не все uh, решения, которые принимаются в рамках восьмерки, исполняются в должном объеме и с теми темпами, которые бы нам хотелось видеть. Like frankly, full, like Об этом мне говорили представители общественных организаций, с которыми я встречался недавно в Москве. Uh, have, uh, Но именно поэтому в том числе и поэтому Россия поставила вопрос о образовании в качестве одного из главных в повестку дня на встрече Большой Восьмерки в Петербурге, которая должна начаться э, завтра. Что касается региона, с которым мы сейчас разговариваем... As as the we are to Должен сказать, что из этого региона, из uh, арабского региона, из стран арабского мира, в Российской Федерации обучаются более 15 тысяч человек. Like 15 И мно многие из них, многие из наших бывших студентов, мы называем их нашими студентами, Хотя они и граждане и иностранных государств, достигли э, хорошего уровня в своих странах, и не только профессионального, но и служебного, административного. Многие стали членами правительств, министрами. И география стран арабского мира, которые посылают к нам студенты, очень широка. Палестина, Сирия, Ирак, э, Саудовская Аравия, Марокко, Алжир, э, многие другие страны и, конечно, Египет. У нас есть э, очень хороший э, в, э, совместный проект с э, Египтом. Э, Речь идет о создании совместного Российско-Египетского университета. Good, uh, I mean uh, Если этот проект удастся реализовать, а его реализация пришла в стадию практического, uh, практического исполнения, то это будет означать, что не только увеличится взаимный обмен студентами, но и преподавательскими кадрами, методиками обучения нам удастся сблизить позиции по очень многим проблемам, связанным с развитием образования. Конечно, в ходе подготовки саммита Большой Восьмерки в Петербурге мы проводили консультации со специалистами, с преподавателями, с различными экспертами в этой сфере. Но самыми лучшими экспертами являются те, кто непосредственно пользуются, либо будут пользоваться этими, в данном случае, образовательными услугами. Поэтому я очень рад видеть здесь у нас в России и в Петербурге молодых симпатичных людей, юношей и девушек, которые учатся и будут учиться в будущем. И мне очень приятно, что мы смогли организовать еще и общение их со своими сверстниками в других странах, регионах мира, в том числе и с Каиром. Я хочу всех поприветствовать и поблагодарить за то, что вы принимаете в этом активное участие. Уверен, что когда мы будем встречаться с представителями uh, тех молодых людей, которые сейчас здесь находятся в этом, uh, в этом зале, uh, все мои коллеги Руководители стран Большой Восьмерки с большим интересом выслушают и ваше мнение на проблему образования. Я знаю, что все мои коллеги с нетерпением ждут этой встречи в Петербурге. And, uh, are, are uh, я хочу пожелать нашим собеседникам в Каире всего самого доброго я знаю, что сейчас в арабском мире растет напряжение в связи с тяжелыми событиями вокруг ливана и палестины и встречаясь со своими коллегами на встрече на митинге большой восьмерки, хочу сразу сказать что мы конечно предпримем все от нас зависящее для того, чтобы как можно быстрее на земле Палестины, на земле Израиля, на Ливанской земле наступил мир. Потому что только в условиях мира и безопасности можно обеспечить элементарные права человека, права на жизнь, на образование. For, right right Спасибо вам большое.